Доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. В сегодняшнем видео я хочу раскрыть тему налогообложения с иностранных инвестиций, в данном случае с инвестиций в ценные бумаги США. Если у вас, как и у меня, есть акции компании, которые вы купили через брокера, в моем случае это Interactive Brokers, получили с них инвестиционный доход от продажи плюс пассивный доход от дивидендов, Наверняка вы задаетесь вопросом о налогообложении полученной прибыли. Возможно, вас посетила мысль о получении разъяснений по данному поводу вашей налоговой. И поспешу вас огорчить, скорее всего, разъяснение, которое вы получите, будет нуждаться в еще большем разъяснении. Весь абсурд состоит в том, что в Украине, как оказалось, фондовый рынок и инвестиции в него – является что-то вроде мистикой, недоступной человеческому пониманию, как сказал Рубен Тишков в «Одиннадцати друзьях Оушина. Монитория коллег-блогеров, которые сделали официальные запросы в налоговые службы своих городов, я узнал удивительную особенность. В разных городах налоговые по-разному дают ответы на то, с какой суммы мы должны платить налоги от инвестиций. В одном случае мы должны заплатить 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора с дохода. То есть со всей суммы, которую вы инвестируете, к примеру, вложили 1000 долларов, купили на них акции, закрыли сделку с прибылью в 1500 долларов. Соответственно, вы должны якобы, по разъяснениям вот конкретной налоговой, заплатить 18% плюс 1,5%, то есть 19,5%. Со всей суммы полторы тысячи долларов, что как бы само собой является абсолютно неразумным, но таковы реалии. В другом же случае ситуация более правильная и разумная, то есть э, дают я разъяснение о том, что якобы вы платите разницу между затратами и полученной прибыль, то есть вы платите налоги именно с полученной прибыли. То есть в нашем случае это 500 долларов, с 500 долларов вы должны заплатить 19,5%. Ну и так как единственного правильного варианта у нас нет, значит мы должны обратиться к букве закона и понять, какими нормами закона нужно руководствоваться для получения истины. Презентация, которая сейчас перед вами, которую я буду вам показывать, была сделана на основе данных Мирослава Короля, канала Миллионер за 7 лет. Ссылку на, вы, на его канал вы найдете в описании под этим видео. И еще хочу посоветовать вам ознакомиться вот э, с данным видео. Ссылка на него будет также в описании. В этом видео мы с Мирославом общаемся относительно инвестиций в криптовалюты и их место в инвестиционном портфеле. Вид, видео было снято больше года назад, но информация в нем достаточно актуальна. Повторюсь, ссылочки на... Канал Мирослава на это видео будет тоже в описании под этим видео. Ну а сейчас давайте переходить к презентации. Нормативная база, которая нас интересует. Первая. Это пункт второй. Часть вторая статьи 170 налогового кодекса Украины, которая гласит, что инвестиционная прибыль рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи отдельного инвестиционного актива с учетом курсовой разницы при наличии. И его стоимость определяемой суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого актива и давайте разбираться на практике что же мы получаем в сухом остатке как это должно выглядеть также в конце этого видео я покажу и бегло пройдемся по заполнению самой декларации налоговой где в каких полях что нужно заполнять более подробно об этом рассказал мирослав но опять-таки вы должны понимать то, что если налоговая нам не дает толком разъяснений, как это должно все происходить, то, соответственно, данной практики в Украине получается, что нету. И то, что показываю сейчас я вам, то, что показывал Мирослав, это субъективное мнение о том, как это должно выглядеть, и его логическая интерпретация в нашем понимании, можно так сказать. Ну, в данном случае я говорю за себя, поэтому мое субъективное мнение, как это должно быть. Итак, берем данные, будем понимать то, что у нас есть 1000 долларов, мы не будем там усложнять себе расчеты, берем просто 1000 долларов, это будет наш депозит, который мы должны перевести на Interactive Brokers. Для того, чтобы покупать акции иностранных компаний, ну или в принципе акции, нам нужен брокер, нужно открыть счет у брокера, перевести ему средства. Следовательно, наш депозит составляет 1000 долларов. Для того, чтобы перевести деньги, мы должны воспользоваться услугами банка именно Swift перевода. В данном случае мы используем Pri Privatbank, поэтому комиссия банка составляет 0,5% от суммы перевода плюс 12 долларов. Собственно, комиссия самого перевода равняется 17 долларов. На момент перевода 1 доллар равняется 27 гривен. Соответственно... В гривневом эквиваленте эта сумма будет составлять 459 гривен. 459 гривен – это наша комиссия за перевод 1000 долларов в Interactive Brokers. После того, как мы переводим средства брокеру, естественно, мы покупаем ценные бумаги, а не же акции, ниже активы. Покупаем 20 акций Coca-Cola, ticker KO, по 50 долларов каждая. Опять-таки, эти данные условны. Неважно, что сейчас, какого торгуется по 57, мы берем, моделируем ситуацию. На момент приобретения акций 1 доллар стоит 27 гривен 20 копеек, соответственно, 1000 долларов будет стоить 27 гривен 200, 27 200 гривен в эквиваленте. Комиссия брокера составит 1 доллар, сейчас же комиссия до, если, до покупки до 100 долларов, если вы покупаете актив, Составляет 1% вот покупки, что достаточно лояльно по отношению к брокеру. Это изменение было совсем недавно внесено. Соответственно, в нашем случае это будет 1 доллар, и мы заплатим комиссию 27 гривен 20 копеек. После того, как мы купили акции, поддержали их какое-то время, они выросли в цене, мы продаем актив. Таким образом... Продаем 20 акций той же Coca-Cola по 160 долларов. Наша прибыль составляет 1200 долларов. На момент продажи актива 1 доллар равняется 28 гривен. Соответственно в эквиваленте эта сумма 1200 долларов будет равняться 33 600 гривен. 1 доллар комиссия брокера 28 гривен. Далее мы переходим к Следующим нормативным актом это указ Министерства финансов Украины от 22.11.2011 номер 1484, пункт 3.10. Доходы по операциям с ценными бумагами уменьшаются на сумму дополнительных фактически уплаченных расходов в соответствии с законодательством осуществляются в связи с получением такого дохода, а именно вознаграждение, в скобках комиссия, торговцу ценными бумагами он же брокер, биржевой сбор в соответствии с тарифами, утвержденными фондовой биржей, стоимость депозитарных услуг, утвержденных в соответствии с депозитарным учреждением, вся сумма таких расходов, осуществленных в расчетном периоде. Таким образом, мы понимаем, то, что расходы, которые мы понесли для, точнее, в процессе пополнения депозита у брокера, Приобретение актива и при продажи актива мы должны вычитать при заполнении своей налоговой декларации. То есть они не должны учитываться и с них не должны взиматься налоги. Желтым цветом отмечены те, те суммы, которые должны быть вычтены из нашей прибыли, из, 30 000, из 33 600 гривен. То есть мы отнимаем отсюда 459 комиссия за перевод депозита 27 27,200 – приобретение самого актива, то есть мы потратили эти деньги на приобретение актива. 27,20 – это комиссия брокера за приобретение актива и комиссия за продажу актива – 28 гривен. Также хочу напомнить то, что в Interactive Brokers существует такое понятие как Inactivity in Fee, то есть это комиссия за неактивность, если вы в течение месяца не покупаете или не продает никакой актив, то, соответственно, с вас должна взиматься комиссия в размере 10 долларов, если ваш счет больше 2000 гривен, 2000 долларов, простите. Если меньше 2000 долларов, то размер Inactivity Fee составит 20 долларов. Это можно упразднить путем регистрации через Арт Капитал. Это наш украинский представитель Interactive Brokers. Видео об этом сейчас Появится у вас подсказка в правом верхнем углу, можете посмотреть, и ознакомиться. И опираясь опять-таки на пункт 3.10 указа МФУ, я хотел бы также обратить внимание на то, что Inactivity фи можно отнести к подпункту стоимость депозитарных услуг. И таким образом я считаю, что все-таки, наверное, есть... Также вариант того, что мы должны вычитать данную комиссию из уплаты налога, то есть из вот этой вот цифры. В данном моменте мы ее не учитываем, потому что вопрос очень спорный. И скорее всего, что не то, чтобы не сможем доказать, а скорее всего, что вот эта комиссия конкретно учитываться не будет, потому что она разнится. Но... И как бы в принципе ее можно избежать, если вы регистрируетесь через ArtCapital. Итак, таким образом, за вычетом всех Затрат, который мы понесли при пополнении депозита, покупке и продаже актива, мы получаем базу налогообложения. Эта база составляет у нас 5885 гривен 80 копеек. С этой цифры с, э, мы должны теперь отнять 18% налог на доходы физических лиц плюс 1,5% военный сбор. В сухом остатке у нас получается 1153 гривны 20 копеек. Таким образом, мы должны от базы налогообложения отнять вот эту вот цифру и у нас в итоге получается чистыми 4760 гривен 60 копеек. Это те деньги, которые мы получаем на руки, которыми можем распоряжаться уже после уплаты налогов. Это первый момент. Второй момент, естественно, не стоит забывать про дивиденды, потому что если мы вкладываем в активы, которые выплачивают дивиденды, соответственно, мы тоже должны их декларировать. Давайте разберем эту ситуацию. И так, допустим, что пассивный доход, а ниже дивиденды, будут равняться 10 долларам годовых. То есть за те активы, которые мы получили, которые мы купили, мы получили 10 долларов дивидендов. На момент получения 1 доллар равен 27 гривен 50 копейкам. И, соответственно, это будет в эквиваленте 275 гривен. Дальше относительно налогов. Так как... У нас в США есть определенные конвенции международные, которые позволяют нам уплачивать половину налога, который взимается в Соединенных Штатах, а в Соединенных Штатах налог на дивиденды составляет 15%. Соответственно, мы можем заплатить с дивидендов 9% НДФЛ плюс 1,5% военный сбор. Соответственно, 9% от 275 гривен 24 грн. 75 копеек и 1,5% военный сбор, 4 грн. 13 копеек. И здесь я еще расписал инвестиционную прибыль, то есть 18% с 5885, 80 копеек будет 1059,44 и 1,5% 88,29. Это расписано для того, чтобы вам было понятно сейчас, когда мы будем смотреть на налоговую декларацию, почему именно эти цифры именно там фигурируют. Но здесь еще есть один момент, очень важный, который нужно учитывать. То, что во всем цивилизованном мире, естественно, принимаются те документы, которые электронные ведомости, которые выдает Interactive Brokers, так как он, собственно, является налоговым агентом, соответственно, все комиссии, все уплаченные налоги, которые вы платите за приобретение активов, за внесение депозитов, за обслуживание вас брокером и так далее, за вот это вот инъективити фи, это все учитывается брокером. И, соответственно, в конце года вы спокойно можете взять выписку полностью по всем вашим операциям, соответственно, все будет рассчитано, с чего вы заплатили налоги, с чего вы не заплатили налоги, и как бы весь цивилизованный мир эту декларацию принимает. да, То есть цифровую форму можно отдать в свою налоговую инспекцию, и они ее примут. Но, к сожалению, у нас это все не принимает. С ним попросту не знают, что делать. Я так понимаю, что и понятия и стандарты совсем другие. Соответственно, вас потребуют уплатить дополнительно еще вот эти вот 9% процентов НДФЛ, плюс полтора если вы будете учитывать дивиденды. Ну и здесь также нужно уточнить то, что вот эти вот все комиссии, о которых мы говорили ранее, да, естественно, должны будут быть подтверждены какими-то документами. То есть для того, чтобы подать действительно нормальную декларацию, нужно, как вы понимаете, обладать достаточно большим перечнем документов. Для того, чтобы вычесть вот эти вот все Комиссии, которые вы заплатили за банковские переводы, комиссии брокера и так далее, может быть банковский перевод это еще будет и не так уж сложно, потому что это украинский банк, но у меня большой вопрос возникает относительно комиссий самого брокера, потому что никакие документы от брокера не действительны в нашей стране, к сожалению. Давайте перейдем к налоговой декларации и посмотрим, где и как это все записывается. Первое, обращаю ваше внимание на пункт 10 и 5, инвестиционный прибуток, додаток F1. Здесь мы вписываем нашу базу налогообложения, которую мы получили, после чего расписываем, какие были доходы, какие нам нужно уплатить налоги именно с этой суммы, соответственно, 18% и Военный сбор 1,5%. Внизу здесь указаны суммы доходов от дивидендов и, соответственно, расписаны снова суммы комиссии, суммы налогов с этой суммы, то есть 9% плюс 1,5% военный сбор. Здесь в первой колонке эти все вещи плюсуются и указывается, собственно, сумма вот этих вот налогов. Вот они, очень мелкий шрифт, но я думаю, что вам видно. Едем дальше, в пятому додатку указываем полностью сумму, указываем сумму, которую мы вычитаем из общей суммы, получаем в 10.5944 с вычетом 24.75, указываем полную сумму от прибыли и дивидендов военного сбора и дальше в Разрахунок инвестиционного пробудку уже более подробно расписываем, что мы здесь делаем. Выбираем двоечку, это имеется в виду акции в качестве вида инвестиционного актива, наименование акций, куда мы вкладываем, то есть акции компании Coca-Cola Company. Сумма дохода в гривнах на момент 33 600 гривен. 27 714 20 копеек я расписал то что это сумма вытрат на продвижение инвестиционного актива в гривну да то есть 27 200 вспоминаем нашу презентацию плюс 459 эта комиссия пополнение брокерского счета 2720 и покупка Актива и 28 гривен это продажа актива. Далее мы здесь расписываем все, что мы вычитаем. 33 600 вычитаем 27 714. Вот эту вот сумму получаем 58 85 налоговую базу. Ну и из нее, естественно, вычитаем вот эти вот цифры. В принципе, на первый взгляд, ничего сложного нету. Дальше тут эти пункты нас все не, не интересуют. Они пустые остаются. Данную табличку я оставлю, естественно, в описании под этим видео. Можете себе ее скачать, сохранить для примера. Ну а на этом, друзья, у меня все. Надеюсь, я ничего не забыл. Большое вам спасибо за внимание. На экране вы видите мои контакты. Можете со мной связаться для по любым вопросам консультации, по фондовым рынкам или по инвестициям, на личным финансам или трейдингу. Пока это бесплатно. Если вам информация была эта полезна, пожалуйста, поставьте лайк. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.